Все экипажи готовы к полету. Прошу набор, друзья. Удмурская республика это следующие участники фестиваля. Проходите вперед, знакомьтесь и пожелайте удачи своим соперникам, а возможно, будущим партнерам и друзьям. Сегодня у нас торжественная встреча победителей национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills. Я учусь на первом курсе специальности реклама. Чемпионат WorldSkills, это было сложно, то есть у нас было три этапа. Региональный этап, мы долго очень готовились, но мы его прошли, нам дали золотые медали. Мы прошли отборочное соревнование в Ярославле, это тоже было очень сложно. Потом мы победили и поехали в Уфу, и мы заняли второе место. Теперь мы чемпионы России по компетенции предпринимательства. Национальный чемпионат – это очень высокие стандарты. Стандарты выше того, что прописано в ГОСе. То есть надо знать, иметь, владеть компетенциями на очень высоком уровне. Выше, чем даже студент вуза. Ну, наши ребята в конкурентной борьбе среди 14 команд справились и стали вторыми. Они молодцы.